Крем-сыворотка ретидерм 0,5. Препарат, который содержит 0,5 концентрация активного ретинола, который находится в нем в липосомальной форме, основная его часть, и частично в свободной форме. В данном препарате присутствует неценамит 3% концентрации, также аскорбиулюказид, витамин С в 1% концентрации. По аналогии, как эти, Компоненты активные содержатся в нашей же сыворотке ретидерм 0,25. Использовать ретидерм 0,5 нужно желательно, да, уже после того, как вы прошли, например, курс ретидерм 0,25. Либо вы использовали какой-то еще препарат на основе ретинола активного и хотите повысить его концентрацию. Правила применения основные активного ретинола – это наносить его только вечером, Наносите его на сухую кожу, причем после умывания желательно, чтобы прошло 20-30 минут, чтобы кожа была не просто сухая, в смысле не влажная, а чтобы она успела восстановить немножечко защитный барьер, выработать кожное сало. Тогда прогнозируемые побочные эффекты от ретинола, а именно повышение чувствительности кожи, некоторая сухость может быть кожи, они будут минимизированы. Кроме того, если вы хотите нанести, например, какой-то смягчающий крем, После использования этой сыворотки, это может потребоваться, если кожа очень сухая, тогда мы наносим его уже через час после ее нанесения. Люди с жирной или комбинированной кожей могут использовать без нанесения поверх этой сыворотки каких-то других дополнительных средств спокойно, потому что она является самодостаточной. Нельзя применять его при беременности, нельзя применять, применять на поврежденную кожу и днем обязательно использовать SPF-фактор защиты защитой выше 30.